Ну что ж, добрались мы с вами, дамы и господа, до финала. Да-да-да, она -да -да, самая финальная стадия. Best of 3 матч между командами Сосите Ноги и Girl Пауэр. С вами Александр Несмирнов, напоминаю. Ну и мы с вами находимся на турнире Женский Эпицентр. И нигде-нибудь еще. Uh, карта D-Dust 2, это первая карта этого Best of 3, второй картой станет D-Inferno И в случае, если у девчонок будет 1-1 по картам, мы с вами посмотрим карту D-Nuke uh, Во всяком случае, мы с вами отсмотрели два полуфинала, матч за третье место Я думаю, насладились мы с вами counter strike доверху, но нам же всегда будет мало, согласитесь Итак, после ножевого раунда стороны, собственно, остаются теми же самыми. Сосите ноги, пьяная вишня Алиса, верба, софтерша и орденская в обороне. Girl пауэр, это дабл пенетрэйшн, кисаравр, иблис, босс оргий и лиск хохлушка находятся в атаке. Удачи всем коллективам, приятного просмотра всем зрителям. И, конечно же, огромное спасибо спонсорам данного турнира. Это Фрося, Дарси, Ванильный сосочек, Енот, Зверь и... Эприл. Вот. Ну, а, собственно говоря, за... А, за наградой мы поговорим с вами чуть-чуть позже. Ну, а пока что игроки обороны, позволившие себе выйти в аркаду в банку, немножко были наказаны. Верба и Алиса погибают, но по-прежнему здесь еще находится пьяная вишня. Хотя, кстати, уже выход на точку а оформленный. В общем-то, здесь поджимать нужно, типа, очень-очень Предусмотрительно. Сейчас же 5 в 3. Нужно проводить ретейк. Дабл penetration. Совершает очередной дабл penetration И последний минус за лиской хохлушкой. Команда Girl Power становится победителями пистолетного раунда и получают денежку. Денежку, естественно, на закуп. Не подумайте. У них теперь есть девайсы, в отличие от их соперниц. Соперницы будут вынуждены играть. С пистолетами, но даже есть, кстати, два набора щипчиков, но иначе же, как девушки всегда нужно взять щипчики. Ну, собственно, здесь я бы, конечно, смотрел на full эко с большей радостью, нежели на раунд с какими-то там диглами и так далее, но... Команды сами вправе выбирать, что им лучше делать, и сейчас диглы, как вы видите, частично даже работают. Минус один от Арденской, но только один. А в свою копилку сосите ноги получили уже целых три фрага. Хорошая хаешка, но за счет наличия брони э, пьяная вишня все-таки поборолась. Правда, хэдшот в голову, конечно, борьбу сократил <laughs> на нет. Ну, софтерша... Последняя 80 хп Есть э, трофейный калаш Увидела соперницу на рекламе Но тут флешка в лицо И как бы как ни крути Придется терять время Диффузов кстати нет Это не та самая девушка Которая приобретала э, набор диффузкитов. китов ну, тут просто раскачивают с двух сторон. Последний минус от Double Penetration и 2-0 на табло. Напоминаю, что за первое место команда получит э, очень много всяких плюшек, как и за второе место тоже. Но все эти плюшки я перечислю уже, пожалуй, в конце третьей карты, потому что смысла нет. Это, собственно, уже финальная стадия. И так или иначе, вы, раз уж смотрите сейчас, наверняка досмотрите до конца. Поэтому узнаете... Узнаете в самом конце, что же получат ребята Ну а если не узнаете, то есть не досмотрите То потом скорее пересматривайте записи повторов, которые также будут опубликованы на канале Лайк прожал, поздоровался, побежал дальше Стример с наступающим, дружище Стасик, приветствую, спасибо большое И тебя тоже с наступающим Софтерша. Минус с дигла, минус от Алисы Но киса на каждый из этих фрагов нашла по ответному минусу И даже... С -fire. ничего себе, вот так вот. Девушки даже префаеры успевают оформлять. Да забирает с даблкил от Вербы. Иблис. Минус Верба. Один на один с Орденской. Но арденская такие штуки не отдает. но вы же все видели полуфинал, как Орденская там разваливала кабины команде сладких пись. К слову, здесь хочу напомнить. Команда... Сладкие писи занимает четвертое место в этом турнире, и команда пошленькие сучки занимают третье место. И в данный момент, естественно, будет определяться, кто займет первое и второе. Модели сервера или файл заменили в CS 1.6? Модели сервера, но я и файл заменил. То есть я нахожусь не на сервере, я нахожусь на ХЛТВ. И так скажем. Ну, а почему? Играют девчонки, почему бы не поставить девчонкам девчачьи модели? Хотел спросить, когда сами собираемся поиграть. Лично я буду играть 29 числа на сервере ребята с команды Time Factor, так что приходите на стрим, кому интересно. Пару часиков поиграем в CS. Ну так, чисто Чисто побегаем, пофанимся. Пьяная вишня. Минус киса. И тут как бы с выходом на зигзаг у команды Girl Power сразу пошли проблемы. Проблемы причем очень-очень существенные. Три минуса в свою копилку получили, ни одного ответа не дали. И от чего отталкиваться дальше для того, чтобы победить? Ну, пока что вопрос скорее риторический. Здесь отталкиваться-то, в общем-то, не от чего. Только если сосите ноги сейчас будут ошибаться, и на этих ошибках их смогут подловить ребята из команды... Ну, девушки из команды ГП, тогда все будет хорошо. Но если этих ошибок не будет, то шансов, конечно, на победу не останется. лиска Хохлушка через теровский спаун отправляется на помощь к своей э -э соклановщице... Я не знаю, наверное, такого слова нет. По... Ох ты! Иблис, ничего себе! Очень жестко. <с> Очень хороший комментарий. Минус от Орденской, Иблис. Второй минус. Еще три. Еще три до эйса. Дайте эйс, хоть кому-нибудь уже. Я хочу увидеть эйс в рамках этого турнира хотя бы один раз, но пока что не удается. Минус от вербы и 2-2. И тут, в общем-то, от Дарьи прилетает комментарий. Не важно, что мы на четвертом месте, важно, что писи сладкие. Ну, я так скажу, что тут, конечно, с этим на самом-то деле не поспоришь. Наверное, это, конечно, хорошо. <с Ces> ну, давайте это, пожалуй, не будем обсуждать. Просто, пожалуйста. <с processo> давайте не обсуждать э, вкус пись. Господи, как же это? Как мы докатились до этого? Вместо Counter-Strike мы обсуждаем сладость или горечь пись. А, минус от Вербы. Даже два минуса от Вербы. Но, к сожалению, как и сама Верба, так и, в общем-то, надежды постепенно начинают погибать. На победу в раунде у команды Сосите ноги. Однако Double Penetration и босс Оргий далеко не факт, что смогут еще перестрелять Алису. Позиция у нее достаточно хорошая для приема. Но спрейдаун залетает сразу не по маслу, и дабл Пенетрейшн забирает соперницу. Счет становится 3-2 в пользу коллектива Girl Power на этот раз. С медом даже. А, с медом! <свёк> ладно, хватит, все. <свёк> все, хватит. Писи с медом. Хорошо хотя бы, что назвались не так, хотя просто сладкие писи. Сладкие писи звучит как-то поприкольнее, чем писи с медом. О, боже мой. Остановите землю, я сойду, дамы и господа. Все, это какой-то просто беспредел уже начинается. Давайте смотреть все-таки за КС. Саня любит. Ну, блин, Саня, любишь мед. Смотря в каком контексте. Просто так мед люблю. Но не тот самый мед, благодаря которому писи становятся сладкими. 4 в 4, дорогие друзья. Минус от Иблис по Вербе. По Вербе. Минус 2 от команды. Сосите ноги, все, я не могу нормально комментировать. Все, просто остановите. Остановите эфир, мне плохо. Все. Ай, да, кошмар, просто какой-то кошмар. Блин, ну аллилуйя, Фа. Ну, это же прям. Это кошмар. Все. Ладно, ретейк один в один. А, Girl Пауэр, Я уж забыл, кто за какую команду играет. Кошмар. Я смотрю, вижу Иблис, вижу надпись Girl Power. Не понимаю, что Girl Пауэр выигрывает в этом раунде. Ребят, давайте. Так, все-таки. Кто хочет метку, заходите. на Нажи. Все, короче, хватит, все, я отдышался. Все. Я про мед написала, твоя фантазия сама додумала. Ну, я согласен, я согласен, да. Она сама додумала. Все. Давайте уделим время, все-таки, просмотру финального матча. А то девчонки обидятся на нас, потому что мы тут. А -а -а, как это правильно выразиться-то? Про писи, короче, сладкие, медовые, разговариваем, а про КС вообще практически не разговариваем. Поэтому давайте смотреть все-таки за матчем. Пьяная вишня. Урабатывает Лиску-Хохлушку, но получает ответку от Иблис. И теперь Алисе в стране чудес на карте The Dust 2 предстоит э, как-то с МПшкой забрать 4 соперницы. В чем я, к сожалению, конечно, сомневаюсь, потому что тут действительно даже многие про-игроки а, такое не вытащат. Потому что МПшка обладает слишком маленьким э, уроном, так скажем, да. И э, в результате, конечно же, даже первую соперницу уже перестрелять это проблема. А что у вас никто не банихопит? Ну, не банихопят, все на самом деле, потому что это девушки. Девушкам не очень свойственно заниматься бани так скажем, да, но э, без бани-хопа тоже вполне себе можно играть. На самом деле, это не обязательно. Далеко не самая обязательная вещь, которая находится в Counter-Strike. Давайте, вот так. Пять калашей. Ух. Отдышаться бы. Пять калашей против трех девайсов и двух пистолетов. Слюни. Слюни от меда текут. Про турнир забыли, уже говорит. Ну, да, в принципе, наверное, да. Спасибо за комментирование игры. Было круто. Диана, я рад, что вам понравилось. Согласен, было круто. Огромный респект вам за продемонстрированную игру. Ох ты, софт Вот такие пламенные приемы спота Б. Давненько я не видел, и они всегда. Радует глаз. А, три минуса нужно сделать для победы игрокам а, команды Girl Power. Но теперь уже два. А три минуса нужно сделать сосите ноги. Алиса и Орденская. Алиса негодует. Видите, не залетает стрельба. Перезарядилась. И с напарницей нет. Даже попытавшись зайти вдвоем в точку, Киса все-таки никого в эту точку не пускает. 6-2. Хотя ведь вспомните: при счете 2-0 первая ошибка команды Girl Power стала двумя матчпоинтами для команды Сосите ноги. Пока что после этого, девчонки, не ошибались. И это очень здорово. Это здорово, потому что показательно, да, то есть, что девушки могут играть стабильно. Просто почему я всегда акцентирую на этом внимание. Ибо дико бесит Ситуация, в которой постоянно все как-то предвзято Относятся к женскому counter -Strike. Да, он не такой, какой мужской Counter-Strike Ну, естественно, у женщины и у мужчин По-разному работает голова В плане мировоззрения в игре Да, что нужно делать в той или иной ситуации Но женский Counter-Strike Не менее интересен А в какой-то момент даже более интересен Чем мужской, вы посмотрите Два дыма на просвет Ну, два дыма на просвет но я комментировал кучу игр, там не все пацаны дымы на просвет дают, просто идут как валенки и умирают там. То есть девушки осмотрительны. Алиса сносит просто соперницу, Иблис сносит Алису. Один на один с софтершей, а у софтершей 32 хп. Ну позиция здесь, конечно, в перевесе для Иблис, но один меткий хедшот, и как бы Иблис на лопатках. Ух ты! А вот такой меткий хедшот, и на лопатке, оказывается, падает Наша софтерша, вот так вот, 7-2 Чат полетел, сложно, да, действительно, кстати, согласен, чат полетел Я тоже не, не успеваю все читать, поэтому, ребятушки, э, простите, чатик временно, так скажем, покидаю Чуть-чуть позже, обязательно вернусь и прочитаю все, что вы там понапишете. Но пока у нас здесь раскидка точки Б, вопрос: фейк ли раскидка точки Б. Скорее всего, конечно, да, потому что на самом деле под спотом Б. B... Ну, практически никого нет. Софтерша получает урон в размере 26 хелспоинтов. Ее товарищ по команде Верба погибает на точке А. Но Софтерша, однако, находит возможность все-таки забрать дабл penetration. Это та самая девушка, которая делала фейк под точкой Б. Но почему фейк? Потому что выход на точку А основательный и конкретный. Причем на точке А у нас, собственно, практически никого нет. Пьяная вишня проигрывает перестрелку. И теперь в результате нужно проводить ретейк. Хотя бы есть девайсы для этого ретейка. Это уже хорошо, но нет дефьюз китов. А вот это, конечно, плохо. Хаешка от Лизки настигает Орденскую. Софтерша и Алиса по минусу. Два в два. А тут у нас Иблис притаившаяся. Причем как каверзно она притаилась-то. Самое, ну, дамы и господа Ну, самое очевидное место Казалось бы, она просто села Тупо поверх бомбы И сидит, тикает И никто даже не заметил, что это не бомба Тикает-то на самом деле Вот такая вот хитрая история Популярный счет сегодня 7-2 Кстати, да, согласен а, Нерабочая комбинация, повторюсь, в покере Но очень хороший счет, абсолютно точно Комментатор, когда говорит Алиса, у меня на компе Яндекс Алиса просыпается. Ну, ладно, хотя бы хорошо, что здесь нет никакой девушки с ником Siri, а то у меня бы здесь все вокруг меня проснулось бы. Фу-фу-фу. Итак, Киса и Double Penetration делают два минуса. Далее Верба погибает так же, как, к сожалению, погибли ее. Товарищи по команде, без минуса, Лиска Хохлушка что-то прям там явно приняла, для того, чтобы вот, е... ух ты, Софтер Шам, минус босс Оргий, ну, интересно встреча с Лиской Хохлушкой-то, Лиска Хохлушка-то она прям, посмотрите, сегодня, ну, 9 на 7, кстати, статистика, не вау уж прям, чтоб супер, третье место в команде. Но, ну, но моменты-то вытаскиваются достаточно важные. Например, вот открывашка на зигзаг и даблкил. Ну, неплохо же ведь, согласитесь. Минус важный, ведь если бы не она, то, возможно, и не удалось бы выйти никуда. Так что этот момент все-таки нужно знать и помнить. Помнишь Сайджин? Конечно, помню. Энтри по боссу Оргий. И от этого энтри фрага, я считаю, конечно, обязательно нужно отыграть и отыграть грамотно. Но команды Girl Power не позволяют отыграть от этого энтри фрага. И просто выбегают в наглую напролом на точку Б. Не позволяя, в общем-то, э разменяться и дальше. Ну а теперь уже Лиск Хохлушка вместе с Дабл penetration готовы уничтожать сопротивление в Тэшке? Нет, не готовы. Отдают, кстати, Тэшку. Туда залетает хаеверба Верба. Минус лиская хохлушка. Попытка сделать красивый минус. Не увенчалась успехом. Орденская. Минус дабл пенетрейшн. И Киса. Ну, позиция у Кисы тут, конечно, не выбиваемая вообще никак. Бомба установлена, собственно говоря, по дефолту. Но Киса, естественно, соперницу добивает. И, правда, не успевает выжить, но это бог бы с ним. 10-2. Уверенная атака, черт возьми, очень уверенная Приблизительно как на матче за третье место, когда команда... Пошленькие сучки очень успешно отыграли первую половину Вот сейчас получается что-то, ну, около того же самого Ну, просто всмотритесь в это, дорогие друзья Это головокружительно крутая КС Энтри-фраг, но дальше, к сожалению, для команды Сосити-ноги положительного результата достичь не удается. Погибает и сама Софтерша, а также с ней и Верба, которая играла на саппорте. Что, собственно, дает численный перевес команде Герл Пауэр. Лиска-Хохлушка минус Алиса. Пьяная Вишня и Орденская остаются 2 в 4. 2, простите, в 4. И спрейдаун от дабл Penetration вы видели, да, насколько он был жесткий и просто ни в коем случае вообще не пропускающий соперниц куда-либо. Ну, тут все, теперь я просто... Мои полномочия заканчиваются, дабл Penetration еще раз дабл Penetration и 11-2. Вот вам тап, дамы и господа, кто вижу в чатике, периодически просят. Лучший комментатор, спасибо. Девушка-мент, и вам спасибо за безупречный Counter-Strike. а он действительно, по сути, был поистине безупречен. Разница, конечно, колоссальна. 9 матчпоинтов. Отличный прострел сейчас видели, да? В Penetration прилетел. 25 хп осталось. Не будешь, называется, стоять простреливать меня. Я тут и э, сама неплохо могу попростреливать. Орденская. Однако забирает все-таки Лиску-Хохлушку, и вот они ошибочки подъезжают от, комян... от, комянды, простите, от команды Girl Power. Но ну, почему они подъезжают? Это, естественно, человеческий фактор. но ну, невозможно играть ни разу не ошибаясь, да? И вот сейчас Киса прекрасно знает о позиции соперницы, но, к сожалению, не успевает сконтролировать правильно стрельбу. Подустали, конечно же, девчонки подустали. Всему виной то, что они играют уже который матч. Подряд, ну, не, конечно, не совсем подряд Обе команды отдохнули приблизительно Где-то минут 40. Но это же все-таки девушки, да, для девушек Здесь чуть-чуть другая атмосфера 11-3 Все-таки удается выиграть команде Носите ноги, euh, носите Носите ноги, сосите ноги, простите, пожалуйста Раунд И что самое главное что самое главное в этой ситуации, я хотел сказать, что хорошо, если сосите ноги, будут забирать какие-то матчпоинты, потому что не очень хотелось бы все-таки видеть что-то однокалиточное, но при всем уважении к командам, если, конечно же, команда сильнее, ну, так она сильнее, против этого не попрешь. Даже Богдан... Даже Богдан пишет в чате, вот бы ему таких напарников по команде, как эти девушки, потому что на фасткапе ему постоянно попадаются всякие олухи. Иблес убивает э, софтершу, которая решила за Аркадий тервский респаун, а тут аккуратно на шифтах э, девчоночки спокойненько вот так, видите, занимают позиции на точке Б. Э, будет круто, кстати, если этот момент попадет на превьюшку. Э, будет круто, да, безусловно. Три, уже две. Девушки в составе сосите ноги остается в живых. Последний раунд, к сожалению... Э, к сожалению, последний раунд первой половины остается явно не за командой сосите ноги, потому что у Орденской 2 хп. И это 12-3. Иблис добивает оппонентку с Калаша. Ну и, в общем-то, мы с вами видим достаточно серьезный перевес за командой Girl Power. То есть это перевес, которым, ну, необходимо просто пользоваться. Э, вопрос, конечно... В силе стороны Насколько сосите ноги хорошо смогут сыграть в атаке Вот как бы к чему вопрос Но свой полуфинал Против команды сладкие писи Они во всяком сыграли Случаи очень и очень результативно Шерик ТВ пишет, подскажите где и что скачать, чтобы играть тут Ссылочка в описании, переходишь там группа данного сервера И ты всегда сможешь а, поиграть с участницами данного турнира Итак, прием на точку А от команды... Вернее, выход на точку А от команды «Сосите ноги» и прием от команды Girl Power. Причем, кстати, очень и очень хороший прием. 4 в 2, но бомба все-таки поставлена. Иблис вырубает орденскую верба, остается в соло. И тут хотя бы убежать в зигзаг. Попадает в голову соперницы и успевает убежать в зигзаг. Но бомба-то установлена, елки-палки, не под зигзаг в этом раунде. Вот тут «Сосите ноги», к сожалению, ошиблись. Нужно было ставить бомбу под зигзаг, это дало бы надежду. Сейчас была бы надежда. Но это не страшно. Поверьте мне, это не страшно. Главное, что они поставили бомбу. При всем при этом, э мы же получаем какую ситуацию? Один экономический. Ну, а как вы видите, сосите ноги, команда максимально идейная. И они просто решают вообще. От слова... Удивлю по полной, елки палки я же девушка. Закупаются, дамы и господа, на втором раунде. Не имея э, полноценного количества э, раунд, э, господи, да, полноценного количества взятых раундов, которые дали бы экономику, решают удивить. При том, что... Ау! Лизка! Просто распишись, распишись, пожалуйста, на стене ВК. Вы видели нахрен это просто лучшие годы каких-нибудь, я не знаю, гет -райтов. Такие хедшоты только можно было видеть на профессиональной киберспортивной сцене. Это охренеть. Иблисс врубает сразу двух соперниц. Ничего не боятся девчонки из команды Girl Power. Даже невзирая на полностью отсутствие девайсов. На полное, черт возьми, отсутствие девайсов в руках. Выигрывают раунд. С юспами и диглами против соперницу, у которых были, по сути, девайсы. Вот это жесть. И это, дорогие друзья, наверное, самый лютый турнир, самый лютый, возможно... Матч за год, который я комментирую Вот настолько я считаю И высоко оцениваю э, Все случившееся Ну а вообще 14-3, конечно, шуточки Шуточками, а команде сосите ноги До поражения на первой карте, в общем-то Остается не так уж и много э, Типа надо Надо что-то, конечно, сейчас Предпринимать, и есть девайсы Даже для того, чтобы что-то предпринять Ох ты, вот предприняли Вот это предприняли Иблис забирает Алису, но это заставляет команду сосить и ноги действовать. И их действия очень жесткие. Через мидл открываются девчонки-террористки и уничтожают сразу двух соперниц Киса! Пьяная вишня с софтершей вдвоем. Здесь я просто отказываюсь от каких-либо комментирований. Это полная жесть. Дабл пенетрейшн убивает пьяную вишню и следом убивает... Это очередное двойное проникновение от Double Penetration. Она только что проникла в тылы соперников. Да, как бы это ни звучало. Фуф. Жесть прям какая-то. Давненько у меня не перехватывало аж дыхание от того, что происходит в матче. Матч прям ультра. Просто утро. Утро... <свят> Матч просто утро. Ладно, ультра, конечно же. С достаточно посредственной экономикой, но тем не менее... Пенетрейшн! Пенетрейшн, а пьяная вишня <свят> с пьяну, видимо, пытается убить соперницу. Три минуса четыре! Алиса последняя! Только сейчас и только... По скидке Алиса может выиграть. Донатим все Алисе деньги для того, чтобы она выиграла. Но нет, она не выигрывает. 16-13, дорогие друзья. Вот такой вот итог первой карты. Напоминаю, вторая карта Дейнферна. Не отключаемся. Все самое интересное впереди.